Извините, кадры потерялись Я тут уже ночь наступила Но смотрите Я обустроил только вот Ничего не обустроил Я вот здесь только подумал Ну да, что дверь ставить Сегодня мы будем с вами развиваться Ребят, вот здесь мы вот так застраиваем Быстро, быстро, быстро Так, так, так, пожить Быстро, быстро мы, короче, да И мы вот развиваемся Вот здесь я прокопал шахту немножко прокопал, как вы видите, вот там немножко прокопал, вот-вот, видите, больше прокопал, чем она у нас была в прошлой серии, и давайте быстренько, быстренько, я так быстро все тороплюсь, тороплюсь, короче, сегодня мы вот добиваем, я вот просто хочу вам сказать, все, просто, не знаю, короче, давайте вот здесь, э, давайте сделаем этот, Так, как? ну все в принципе. Давайте еще вот так сделаем, чтобы лучше было. Потом делаем вот так, так, так. Потом топорик делаем. М -м -м, э делаем, давайте двери сделаем, ребят. Но там три двери не хватит, надо четыре двери. Ой, как я поставил дверь. Ломаем эту дверь ребятам уже весь как вспомнил да ну пельмени не недоди... недоваренный ты пельмени давай так, ой, третий уровень опыта, отлично. Только где? Теперь это совались все мы вещи, черт. Давайте вот так все сюда положим. Отлично, ребят, давайте. Так, ребят, убиваем нафиг эту речку, она нам не нужна здесь. Крипер, ой, ну нафиг. Вау, как немножко, что, прыгнули сразу. Все, закрываемся. Все двери. И, ребят, переждаю ночь. Ой. Ой, я, кстати, восстановился. Благодаря смерти Так, ну давай, ребята, выживать. Ну, мы ждем, пока ночь закончится. Ну, чем мы будем ночью делать? Ну, в шахту давайте пойдем. Как этот ролик назовем, кстати? Ну, там, копаем... Э -э -э развиваем базу. развиваем базу там злой волк что серьезно вау ребят мы нашли с вами железо я никуда в пещеру палит мои вот эти раскопки все ребят мы с вами Короче, давайте мы будем, ну, не, не хочу эту серию слишком большой делать, ну знаете так, ну давайте только ж, ну, железо переплавим ну, и все. А плюс оно долго еще плавиться будет, мы ну, пока. А уголь у нас есть, да? Да есть, новый кусочек. Скажите еще, что мы сейчас еще один на железо найдем конечно его выкапывать буду так ребят я думаю сделать с кем-то клабу ну типа мы уже собирались одним чуваком сделать но не сделали но... ну потому что ну потому ну, что потому мы можем вместе с ним в этом мире поиграть. почему бы и нет ребят продолжить лаппплей вдвоем нормально я считаю не, правда ресурсов не будет ни у кого, а нет, реально можно с кем-то коллап, тут можно хоть десятером поиграть, реально, да, реально десятером может, хоть тридцать человек могут тут играть. плавится пока, ну, сделаем, делаем что-нибудь. <свист> О, плавить будем это, давайте. Ну, давайте вот так сделаем, просто. Пока это плавится будет. Это сразу забираем, потом сразу загружаем. Вот так. И сейчас схава эту <свист> Вкуснота. Вкуснотища. Да, курочка очень вкусная. Эм, солнце в воде. Нормально, нормально. Первый такой вижу, конечно, но нормально, нормально. Солнце в воде. Обычное явление, которое я вижу в этом мире. А. Ребят, у нас какой-то, если честно, уже дебилизм получается вот здесь. Здесь серьезно. Я, я вот, вот эту собаку слышал. Ну, сто процентов эту собаку, ну какой же еще? И тут рядом с ней скелет. Ну, все, скелет... вот эта косточка от этого скелета была. Собачка, покушай. Ну, конечно, с первой косточки ни никакие собаки не приручаются. Я, кстати, вспомнил, что их можно приручить, да. Только нафиг... Зачем реально нужно приручать их? Не понимаю. Ну что, ну у нас еще есть одна косточка, говорить. Я сейчас косточку приручаю, подпишитесь на канал. Конечно, ты... Это... Ты это... собака, блин, дурацкая. Подождите уже день. Подождите серьезно. Ночь, по-моему, длится... А, нет, или день длится. Right. 20 минут вроде где-то. он по рандомному Вроде. Так, ну чё, а, подождите, а где всё? А, я уже собрал собрался, ну тогда, э, ребята, давайте добудем того угля, поставим наш, будем жарить мясо, дожарим мясо и закончим этот ролик. Хорошо? Вот такой план у нас. Подождите, только не говорите, что тут хрипак рядом был. Ну, надеюсь, что он тут не, не рванет. Кстати, этот, этот ролик выходит 24-го, да. Я просто его заранее запишу, походу заранее. Так, ну вставать ставим на прожарку. Ребят, я думаю, сразу, ну раз мы не забрасываем этот летсплей, то сразу я думаю начать, ну уже скоро начать там следующий летсплей, либо мини-игры. Вот я бы хотел, я вам не буду пока говорить, чтобы это был секретик. Секретик, который я знаю, только я знаю. Шоу я бы хотел записывать. А, ну, ребята, это, кстати, к сожалению, будет с качеством 480 А те, кто знает, может, я уже нормально настроил программу и качество будет 720, наконец. то Реально, я бы так хотел качество 720. Оно просто Оно гораздо лучше, чем 408. Это мне более-менее нормально было, когда я... у меня плохой нет был. Тогда я с качеством 780. 7... Ой, даже не 720. 480 сидел с качеством. Когда-то у меня даже 240 качества не запускалось. Но, ну, ребят, 240 это, уж, это, это уже просто ужас. Полнейший. 240 это, конечно, не самое худшее. Но там три самых худших качества. 360, 240 и 144. У меня получше, чем 360, но значит оно не такое хорошее. Напомню, ну, сюда можно что угодно засунуть, да, точно. Ну давайте, ребята, с вами был я, Сэм. И всем э, хорошего дня. Этот ролик я днем выложу, не то, что сейчас, прошлое выложу. Ну ладно, сейчас давайте. Всем пока!